Семья захотела роллы, значит готовим роллы, главную цель, чтобы было необычно и вкусно, я достигла мастерски и все благодаря этому рецепту. Перепробовав много рецептов роллов, я все-таки нашла наилучший, который как можно точно описывает правильное приготовление, немного о деталях этого блюда. Неотъемлемой деталью в приготовлении роллов является наличие коврика для суши, бамбуковый коврик, поэтому не забудьте его прикупить. Если у вас его нет, в противном случае вы просто не сможете сформировать ролл, то нет, сможете заменить любой красной рыбой на ваш вкус. Уксусная вода нужна для того, чтобы рис не прилипал к рукам во время готовки. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Продукты и их количество, далее. Нари, 5 штук листа, рисовый уксус, 5 столовых ложек, сахар, 2 столовые ложки, соль, 1 чайная ложка, огурец, 1 штука, тунец, 200 грамм, соевый соус, 100 миллилитров, васаби, 1 по вкусу, суши, имбирь, 1 по вкусу, количество порций, 5-7. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Всем добра, заходите еще.